Всем привет! На связи эфисерк, и сегодня мы сыграем вместе с Делом в игрушку Human Fall Flat. Надеюсь, вы уселись поудобнее, расслабились, наложили себе вкусняшек всяких разных и готовы получить порцию позитивчика. О, у нас станция, у нас станции шкарамантии. Не танцы, отпустись. ФСР, вот какого хрена ты бухал? Давай, пробивай, стекло. <связывай> Давай. Ой, а, ей кажется, я его мою. не пробивается, да. По-моему, ты что-то другое делаешь. С этим я стеклом. почти пере... Я почти перелез, блин. Да, ну я, пожалуй, буду более проверенным способом дубасить. Жесть. Опа, и все. Матом. Нафиг эти маты. Так, что у нас тут? Огнетушитель. Следующее стекло. Подожди, я вот эту хрень. Ой! Не, ты там что? Не гаси. Подожди, ну ты... Подожди, и давай еще! Огнетушителем делаешь-то. Я его держу! Да куда ты? Давай еще! Давай, я тебе помогу. А что, все что ли? Нет, нет, отпусти, да я попробую. Да дай я попробую. Давай, я. я да блин. Да, я, я, да блин, а че она не отпускается? Мне руку-то отпусти. Я отпустил. Чего? Я, я иду сюда. О. А че он застрял? Здесь, здесь. Оп. О. О все. Отлично. отлично. Э! Ты полегче, я тут вообще-то хожу. Ничего, как походишь так и. Я, конечно, в каске, но. Чего? А как? Подожди, а как? Подожди, мне кажется, на нее надо прыгнуть, она типа начнет качаться. Нет, подожди, подожди, подожди. Да? А ты, то есть так спокойно? Я думал, что по-другому немного. Да. Круто. Ооо, нифига себе! Крутая штука. Слышу, тут подойди, рычаг подойди, есть. Подойди. Да, да, да, да, да. Уйди. Уйди нафиг. А, йо, мой кран. <рис> <рис> все, иди в шоп. Иди <рис> нафиг. Отпусти. Отпусти меня. <рис> Что ты со мной делаешь, писатель? Иди нафиг, все. Подожди, Просто я тоже кататься. хочу. Да стой. Я хочу не, иди посмотреть. цепляйся, иди цепляйся. Блин, я не могу теперь так. Да блин, я хочу О, туда залезть. Не хочешь ты туда залезть. Иди Нет. цепляйся. Да. Иди цепляйся на шар. Зачем он мне нужен? Цепляйся. Давай. Сейчас будет прикол. Да цепляйся ты за шар. Я хотел повыше зацепиться. Не надо повыше. Тихо, у меня каска, аккуратно. Может слететь? Ну цепляйся за него, я и так его не двигаю. О, нормально. Все, рушим эфисергом стены. Какие стены? Вон ту стену. Слушай, какая-то эта песня была, там баба баба была тоже с каким-то шаром. Да, да, да, да, да. Майли Сайрус. Вайкенбол, по-моему. Что-то в этом роде. Подожди, надо еще заход сделать. Я просто с крана упал. Нет, что-то оно это не очень. А, я могу вот так тебя туда. О, стой, стой, стой, стой, стой! Блин, там рычаг был. Нет! Понятно, понятно. Ну, так... он, я здесь, я здесь. О, что? Что с моей рукой сейчас произошло? Охренеть. У меня рука залагала. Ох, oh, ё. Yeah. Подожди, а тут какая-то беговая дорожка или что это вообще? Нет, это не беговая дорожка. Но, слушай, подожди, подожди, подожди. Что тут надо? Опа. Ты а думаешь, я могу что я поднять? Да, о-о-о-о-о, подожди. Эй. Оба, палка упала, клятся. Смотри. Да да да да да, кстати. <свистит> а это на вторую что ли нужно как-то сделать? А, я понял. Рычак, рычак, рычак. Понял. Рычаг. Тебе нужно палку наверное эту, хотя блин, а как она так, будет? Так, давай я палку возьму, а ты рычаг нажми. Мне кажется это не к дверям. Да тво... Понятно. Короче, палку я тебе там сохранил, я пойду. Оба! Так, что-то у меня не так пошло. Что-то пошло не так. Потому что рычаг мой, понимаешь, да? Ага, да, конечно. Твой рычаг. Оба! Да, вижу я, как твои оба работают. Я опять за вами держусь. Вот так вот. меня, поднимай меня. Поднимай меня, поднимай меня. Вон. Ты чё, сломал его? Нет, я все правильно поставил. Ты его сломал. Да иди сюда, господи, Да Падаю я, падаю. Дорога есть. Падаю, падаю. Дел, круши! Нет, ни хрена не круши. Не сегодня. Э! А чё я этой хренью протираю? Танец. Так, подожди. Да отпусти ты меня вфисы <свист> ладно я короче пошел ты слишком скучный Дожди, А, подожди я знаю, я знаю что тут нужно да вот этой хрени наверное, нужно разбить спичкой это была не спичка вруча металлический брусок как ты думаешь давай давай да, он металлический оба оба видал подожди еще и Подожди, что происходит? А можно там закрепить. Подожди, а, дверь, дверь, дверь, дверь. Да я понял, что дверь. Вопрос только. Попробуй -то. его. Оставь. О. О. Ни хрена себе, я систему тут Так. Кто тут первый должен быть? Иди нафиг отсюда. А, слушай, мы систему создали, да? А Какую? ты не обращаешь внимания, Кубик есть кубик. Подожди, давай его заберем. Стой, только там, если есть какой-нибудь. Давай его с собой заберем. Ну, забирай. А, нам он здесь не нужен. Я тебе больше скажу. Потому что эти балки надо вот так вот. Да, да, эти балки нужно. Взять, вытащить. Так. И забрать кубик. Ну что, будешь открывать рычаг? Чак Или будешь сам подниматься? Ну я давай, пошел ладно, с кубиком. <связь> <связь> куда ты там пошел без моего рычага, Пацаны, я кубик не вам несу. Эй, подожди, стой, стой, стой, <связь> стой. Вернись с кубиком и кубик поставь между дверьми. иначе я не пройду. Японский если городовой, городовой. Ах, ставь куда? Кубик между дверьми. Ну между дверей ставь. Все, Просто. все, все. Так. Чуть поближе его. Все. Готово. Юп! чё Его зажевала Отдайте наш кубик. Офигенно. Подожди, а чё тогда палочками может закрепить? Я просто падаю. Не, я думаю, знаешь, что надо сделать? Ну, реально падать придется. И тебе сюда вот отбросит. Не, подожди, подожди. Я кое-что хочу сделать. Палки хочешь. Я, короче, тебя ощу, да, палочку. Так. Вот тебе металлическая палочка. Правда, она отсюда свалится, и... да, она отсюда свалится. Ну ладно. Не хочу ее падать, давай. Сейчас я забежу. Иди за металлической палочкой. Оба. Видал, как меня калашматит рядом <смех> с этим рычагом? <смех> Подожди, ее прям надо елки, ее прям надо вот так в длину, что ли. А мне интересно, ее тоже заживет? По идее, не должно. Ну, как... Так, ну что ты там вроде поставил? Лобуйся. Нет. <смех> <смех> Чего? Открой, открой! <смех> а что будет? Подожди, <смех> она отсюда и не выпустит. Дверь-то закрыта. Да мою голову переклинило быстрее, шея не резиновая. Елки, какая жуткая... Боль. Фу. А что делать подожди поищи что-нибудь подожди а если ты куб поставишь на рычаг сюда А, она тут рычаг а нет вот эту короче балку тащи балку тащи сюда угу. ставь ее сверху да да да да да да да да все отпускай. все решили эту хренотень. Видишь, так, еще что у нас тут? Вот эту хрень передвигает. Да, я заметил. Вот, у нас есть кубик, поэтому нам не надо никакой другой да, кубик. надо за другим кубиком. Отпусти. Мы сломали игру, отпустил я, отпустил. Оба. Уйди. Здесь место кубика. Все сломано. Учитесь. Так, не, ладно, все, я поехал кататься, давай. Теперь твой черед держать эту хрень. Подожди, а чуть-чуть-чуть-чуть -а пододвинь. Ага. Все, стой, отпускай. Ну куда ты? Зачем? И куда ты ее подвинул? ладно. Я и так, в принципе, пройти смогу. Оу! Вот это было на тоненько сейчас. Так, кубик я забираю. ФСРГ не ожидаю. Пусть Нет! сам проходит по тому, как он поставил. НЕТ! Ладно, я прыгаю. Я таким мазохизмом заниматься не хочу. Я прыгаю. Это хорошо, прыгай. Бац. Че, этот куб нам не нужен лишний? Ну, мы его все равно не заберем <свист> отсюда. Ну? Давай, Карлит. отлично. Так... Эх, подтягивайся! Есть! Оба! О-о-о-о! <звист> Ой, <звист> да че ты это... Да, да, да.